В теории Пиаже говорится о том, что мы должны преодолеть четыре этапа когнитивного развития. Первый – сенсорно-моторный этап, второй – предоперационный этап, третий – этап конкретных операций и четвертый – этап формальных операций. Возраст прохождения всех этапов варьируется, но только после этого мы способны полностью развить наш интеллект. Первый – сенсорно-моторный этап. От рождения до двух лет. Находясь на сенсорном моторном этапе, мы развиваем с помощью прикосновений и движений наши пять чувств. Наш мозг хочет видеть, слышать, нюхать, пробовать на вкус и ощущать как можно чаще. Поначалу мы ведем себя рефлекторно, но очень скоро развиваем привычки. С четырех месяцев мы переключаемся с изучения нашего тела на окружающие нас вещи и учимся действовать осознанно. Это является ключевым моментом в развитии собственной памяти или, как говорил Пиаже, осознание объектного постоянства. До этого наша мама могла показать и спрятать мишку и мы бы подумали, что его больше нет. После этого мы понимаем, что объекты продолжают существовать, даже когда мы их не видим. Мы начинаем проявлять интерес ко всему. Мы хотим нюхать цветы, пробовать еду, слушать звуки и разговаривать с незнакомцами Мы двигаемся, чтобы изучить больше нового Мы учимся сидеть, ползать, стоять, ходить и даже бегать Увеличение физической активности, соответственно, приводит к ускорению умственного развития Однако мы воспринимаем мир эгоцентрично, что означает, что для нас существует только наша точка зрения Второй. Предоперационный этап от двух до семи лет. Наше мышление можно объяснить с помощью символических функций или интуитивных мыслей. У нас очень много фантазий, и мы верим, что объекты живые. И поскольку мы не способны выполнять некоторые когнитивные операции, Пиаже назвал этот этап предоперационным. Мы учимся говорить и понимаем, что слова, образы и жесты являются обозначением чего-то. Когда мы рисуем нашу семью, мы не пытаемся в точности отобразить каждого человека, а скорее их символический образ. Мы любим играть, и это помогает нам изучить много нового. Примерно в возрасте четырех лет у многих из нас просыпается любознательность, и мы начинаем задавать много вопросов. Мы хотим знать все. Таким образом зарождается примитивное рассуждение. Пиаже называл это интуитивным возрастом, потому что мы понятия не имеем, откуда у нас такой большой багаж знаний. Наше мышление на данном этапе достаточно эгоцентрично. Мы думаем, что другие видят мир так же, как и мы, и пока еще не понимаем, что они видят его иначе. Третий. Этап конкретных операций. От 7 до 11 лет. На этом этапе мы развиваем логику и конкретные когнитивные операции, например, сортировка объектов в определенном порядке. Подтверждением этого является индуктивное рассуждение, что означает, что если мы видим, как кто-то есть печенье, мы в состоянии сделать вывод и затем обобщить. Теперь мы начинаем понимать концепцию консервации. Мы знаем, что если перелить апельсиновый сок из обычного стакана в более высокий, количество сока не изменится. А вот наша младшая сестра выберет высокий стакан, потому что подумает, что там сока больше. Такое мышление только сейчас позволяет нам понять, что если 3 плюс 5 равняется 8, то 8 минус 3 будет равняться 5. Наш мозг учится сортировать мысли, чтобы выстраивать и классифицировать структуры конкретных операций в голове. Например, теперь мы знаем, что можем отменить действие, если совершим обратное действие. Мы с радостью применяем наши новые умственные способности в разговоре, в играх, во время письма и в школе. В результате мы узнаем себя лучше. Мы начинаем понимать, что наши мысли и чувства уникальны и не похожи на чувства других. Это значит, что мы учимся ставить себя на место другого. Четвертый. Этап формальных операций от 12 лет. В подростковом возрасте мы достигаем этапа формальных операций. У нас появляется способность думать более рационально об абстрактных концептах и о гипотетических событиях. Наши развитые когнитивные способности позволяют нам понять такие абстрактные явления, как успех и неудача, и любовь и ненависть. В нас формируется более глубокое понимание своей личности и морали. Мы также думаем, что понимаем, почему люди ведут себя так, а не иначе, что в результате может вызвать у нас сострадание. Наш мозг теперь способен на дедуктивное рассуждение, что позволяет нам сравнивать два утверждения и делать логический вывод. Наши новые умственные навыки позволяют планировать жизнь систематично и расставлять приоритеты. Мы способны делать предположения о событиях, которые не всегда имеют связь с реальностью. Мы можем философствовать и рассуждать о мышлении. Наше новое ощущение собственной личности рождает эгоцентричные мысли, а некоторые начинают видеть воображаемую публику, которая наблюдает за ними все время. Пиаже верил в то, что мы учимся всю жизнь, но настаивал на том, что этап формальных операций является последним в развитии наших умственных способностей. Жан Пиаже поначалу интересовался животными, и его первая научная работа о воробьях-альбиносах была опубликована в 1907 году, когда ему было всего 11 лет. В 1920 году он стал работать со стандартизированными тестами для интеллекта. Он заметил, что дети помладше часто допускают ошибки, которые не допускают дети постарше. Он пришел к выводу, что они думают иначе, и посвятил оставшуюся жизнь изучению развития детского интеллекта.